Добрый день! Приветствую вас от имени интернет-магазина Ника Маркет. Сегодня я вам расскажу об интересном девайсе, который наверняка узнают любители и ценители кальяна. Это Калаут Лотос. Калаут это более удобный способ приготовления кальяна. В фольге нужно делать отверстие, если она, конечно, не перфорирована. К ней могут пригорать угли, это не очень удобно. А с помощью Калаута вы можете равномерно разогреть угли, регулируя температуру поворотом лепестков выпускать горячий воздух или наоборот прогревать его сильнее коробка очень качественная с плотного картона с магнитом на крышке упакован он в такую мягкую подкладку которая страхует его от повреждений на ручке резиновая накладка помогает вращать лепестки очень аккуратно она снимается можно мыть Это сталь прочная она точно не пригорит и угли к ней не будут пригорать. Сам калаут весит около 100 грамм. Некоторые модели могут быть чуть тяжелее. Калаут должен плотно прилегать к чашке. Его можно купить в интернет-магазине Некомаркет. Стоимость вполне доступна. Также вы можете воспользоваться самовывозом, либо заказать доставку. И в этом интернет-магазине можно купить все, что вам понадобится для кальяна, кроме табачных смесей. Очень классный интернет-магазин, рекомендую всем. Ребята молодцы, хорошо упаковывают, доставка быстрая, все приходит вовремя. Всем спасибо за внимание.